Так. А что тебе больше всего запомнилось? А как тебе занималась а тренером? Андрей, аспект сергея, знает. Ты порекомендовал кому-нибудь, посоветовал кому-нибудь сходить на эти курсы? Подружкам бы сказала, что можно сходить, что интересно, что -то там. Да нет, давайте тогда у мамы спросим, как вам со стороны наблюдалось, ну и наверное не совсем со стороны наблюдала за процессом, что вы увидели? Очень хорошие курсы, я считаю. У нас для меня, по крайней мере, заметны результаты. Это в вот два раза она начала лучше читать, до этого у нас совсем была беда с этим, потому что в августе только мы научились читать, прямо перед uh -huh. школой. Uh -huh. вот. Что можно отметить, так это, что ребенок идет с радостью сюда бежит. Вот. Работа тренера тоже замечательная, мне очень понравилось, спасибо большое. Вот. Рекомендации очень хорошие были